Всем привет, меня зовут Стас Куликов, и сегодня у нас на обзоре объектив 7,5 мм с диафрагмой 2.0. Это фишай-объектив от китайской компании The Thinking Artisan. Название компании переводится как «думающий мастер», что намекает на ее миссию и взгляд на мир. Объектив выпускается под основные байонеты для кроп-камер с APS-C матрицей. Крышка и сам корпус объектива выполнены из алюминиевого сплава. Про крышку я расскажу попозже, у нее есть дополнительная интересная функция. И надо сказать, что вообще сам объектив выполнен очень качественно. То есть отсутствуют люфты, кольца крутятся с таким приятным усилием достаточно. То есть кольцо фокуса не люфтит, ничего нигде не закусывает. Кольцо диафрагмы крутится с таким приятным щелчком и тоже ничего нигде не люфтит и, но надо сказать, что если вы пользуетесь фоллоу фокусом то вам надо будет покупать дополнительную резинку с зубчиками именно, потому что здесь хоть и выполненная перфорация но ее глубина Маленькая, здесь меньше миллиметра, получается, что зубья фоллоу-фокуса не зацепятся, Но ну, если вы снимаете видео. Объектив достаточно светосильный, у него диафрагма максимальная 2.0. И это выгодно отличает его от других фиша и объективов, у которых диафрагма начинается максимально с 2.8. И в чем плюсы? Во-первых, вы можете снимать какие-то ночные пейзажи, Млечного Пути и Звездного Неба. Я когда на Алтае снимал на 24 мм на объектив, ну, я уже даже там диафрагму 1.5 ставил. У меня сам Янг есть 1.5. То есть какой-то диафрагмы 3 ее, так скажем, ну где-то уже маловато может быть, чтобы хорошо проэкспонироваться. Второй плюс такой диафрагмы, это то, что вы можете размыть фон даже вот на таком объективе. Ну, то есть если сфокусируетесь на предмете, который расположен близко. Минимальная дистанция фокусировки у данного объектива 12,5 сантиметров, что в принципе... Ну, для фишей объектива, я думаю, это какое-то среднее значение, конечно. Но, тем не менее, фон можно размыть, если полностью открыть диафрагму и сфокусироваться где-то на предмете, который расположен близко к линзе. Но надо сказать, что за такую светосилу объектив платит своей компактностью. Вес объектива 345 грамм, вот без этой крышки, если там и крышка, то это 370 грамм, что для кроп-объектива, в принципе, достаточно много. А для сравнения, объективы с диафрагмой 2.0 от Fujifilm, 18 мм весит 114 грамм там, или 117, около того. И объектив с диафрагмой 2.0 от Fujifilm на 35 мм он весит 170 грамм, что почти в два раза меньше, чем вот у этого объектива. Но, в принципе, это, наверное, не так много. Просто имейте это в виду, если собираете какой-то себе легкий комплект. Так как передняя линза объектива сферическая, то и достаточно выступает над корпусом, то здесь в принципе конструктивно, наверное, очень тяжело придумать такое решение, чтобы объективы крепились именно на переднюю линзу. То есть это либо надо использовать компендиум, либо брать какой-то достаточно большого диаметра светофильтры, может даже больше 82 вообще есть такие, нет, и как-то их на удалении крепить. То есть увеличивать габариты объектива. И поэтому производители используют такое, ну, в чем-то вынужденное решение. Это крепить цветофильтр между матрицей и задней линзой. То есть здесь вокруг задней линзы есть резьба, и сюда цветофильтр просто накручивается. Но надо сказать, что у такого решения, конечно, есть как плюсы, так и минусы. Один из минусов это то, что этот светофильтр вносит изменения в оптическую схему объектива немножко, то есть получается, что съезжает точка фокусировки, например, если вы выставите здесь фокусировку на бесконечность но объектив отлично люустирован с заводы то есть на бесконечности здесь объектив фокусируется на бесконечности но если вы накрутите светофильтр то объектив уже будет фокусироваться не на бесконечности ну то есть бесконечность будет не на бесконечности а где-то на 0,3 метра то есть мы вот выставляем и здесь получается уже бесконечность то есть немножко фокус съезжает но как бы, по крайней мере, у нас есть возможность использовать светофильтры. И надо отметить, что производитель уже поставляет в комплекте 2 ND-фильтра. Это ND64 и ND1000, это нейтрально-серые фильтры. ND1000 позволяет компенсировать 10 стопов экспозиции. То есть днем вы можете снимать с выдержкой, ну, например, 3 секунды и с диафрагмой, скажем, 5.6. Это очень круто и очень подойдет тем, кто любит снимать какие-то дневные таймлапсы, то есть кто любит снимать воду, кто любит снимать людей, машины, потому что это позволяет вам как бы размыть движение, получить какой-то motion blur без резких скачков. Это ну, реально очень крутая функция. Угол обзора объектива 180 градусов И у объектива выраженная бочкообразная дисторсия Что является как бы как раз отличительной фишкой фишай объективов И я обещал вам рассказать как раз о крышечке Вы можете ее снять Выкрутить центральную часть И использовать крышку как маска Как маску То есть получается, что у вас... Такая некая эмуляция циркулярного фиша и объектива. Но в чем основная фишка? То есть, когда светит какой-то контровой источник света, например, там, или боковой свет, то свет переотражается от боковых стенок, и они чуть-чуть подсвечиваются. Тем самым какой-то создается такой аналоговый эффект, и такого эффекта... Ну, просто не добиться именно в, графи... ну, в графическом редакторе или в программе монтажа так как объектив достаточно широкоугольный то... ну и бленда здесь все-таки достаточно маленькая, то объектив в принципе ловит зайца. Вот характер изображения вы можете в принципе посмотреть сами но я думаю, что это свойство всех фиша и объективов И если подытожить, если вы снимаете какой-то экстремальный спорт, если вы снимаете пейзажи, если вы снимаете тесные интерьеры, если вы снимаете какие-то рэп-клипы и просто хотите добавить какого-то нового дыхания и какого-то стиля своему изображению, то объектив... 7,5 миллиметров с диафрагмой 2.0 от компании TT Artisan. Это очень такой, наверное, достойный и хороший вариант потратить свои 150 долларов. С вами был Стас Куликов. Спасибо за внимание и до новых встреч!